А на самом деле, из, кстати, вот по поводу наличных и ипотечных денег, ипотечники с деньгами расстаются намного быстрее, чем люди с наличным бюджетом. Хотя риэлтор реагирует вот так вот, наличные деньги, на депозите, все, бегом, ты, сейчас будет быстрая сделка, нифига. А когда человек их заработал, для него сохранить было двойной работой по сравнению с заработать. Он их будет все равно удерживать, он меньше будет увеличивать бюджет по сравнению с теми, кто в ипотеку берет. Ипотека – это только обещание на будущее, что я буду отрабатывать своим временем эти деньги. А плюшку, которую хочу, получу сейчас. Поэтому всегда в кредит покупаются вещи дороже, экспрессивнее, в том числе и квартиры.